выше люстру, придется мне теперь идти в больницу! Да твою ж мать, Артур разбил башку, что за кретин люстру так низко прицепил? Валера! Да? Ты за декор тут отвечаешь? Ну да, и что? И что? Валера, ты дебил, мы за тебя ведущего лишились, кому теперь историю вещать? Валера! Будешь ты теперь ведущим. Ты накосячил. Тебе, падла, и отвечать. Ведущим без релевантного опыта? Я не умею, ты что, тронулся? Блять, Валера, не раздражай меня. Иди работа, не выкуся Добрый вечер, я Валера. Я в шоу-бизнесе новая фигура. Меня учтиво попросили заменить ведущего Артура. Мистика и леденящий страх. История действительно кошмарная. А самое ужасное то, что история эта реальная. История тех, кто присоединился к миру мертвых. Рассказ о кладовище домашних животных. Валера, я не хочу грубить, но ты реально забал! Что за кладовище? Где ты такое слово нахуй взял? А! Да, надо кладбище! Я разволновался! Давайте дубль переснимем! Давайте дальше, пока я вас тут всех нежог живем. Вы можете не верить мне, но это история! <person hyvä> Действительно основана на реальных событиях. <муля resume> да твою ж мать! И тут написали кладовище! Однажды, одна моя давняя подруга, назовем ее Энн, собралась с детьми в отпуск. Для нее всегда было проблематичным надолго уезжать, поскольку каждый раз нужно было искать кого-то, кто мог бы присмотреть за ее животными. Я с удовольствием решил ей помочь, потому что друзей нужно выручать, а к тому же я просто обожаю всяческих зверушек. Дань, дом большой, пока нас не будет, присмотри, пожалуйста, за ним». Мы тебе гостевую комнату приготовили. А самое главное, это наши зверушки. Два хомячка, которые живут в разных клетках. Тристан и Изольда. Золотая рыбка в аквариуме. Клара. Наш любимый, но чертовски тупорылый, пёсик Фредди. И наша любимая кошечка Джинджер, которая гуляет сама по себе. Может, ты ее и не увидишь за эти дни. После несложных объяснений, где что находится, Смотри. и как кого кормить, И дети были готовы к поездке. <свят> <свят> да, чтобы не было сюрпризом, сообщаю, что у нас установлены камеры на всем первом этаже. И самое главное, если что-нибудь произойдет, сразу же звони, хорошо? <свят> да ладно! Ну что может произойти за какие-то пару дней? Ни разу в жизни я так не заблуждался, как в этот день. Я пожелал приятного отпуска Н и детям. Валера, это что? Какого ты внезапно засмеялся? Простите, это нервное. Я опять разволновался. Хм, странно, а почему хомячки живут в разных клетках? Мне любопытно. Если самому не очевидно? Да, вечер кино. Ух ты, кто-то коллекционирует Blu-ray и является фанатом Звездных войн. Демоническая шкатулка кровавого дьявола из Ада. О, фильм должен быть точно стрёмным с таким названием. Это же демоническая шкатулка! Хочу Шум доносится из гостевой комнаты Которую приготовили для меня! <звук> О боже! Что тут произошло? <звук> <звук> <звук> Ты, наверное, Джинджер хочешь познакомиться, а это проявление дружбы и уважения. Или как мафия врагу подбрасывала голову лошади в качестве предупреждения. А вы какого хрена тут? Пошла вон и свое жирное животное не забудь забрать. Клубничку и извращенку мы завтра утром будем тут снимать. Так, надо звонить Энн. Моего телефона нет. Ой, зато я нашел тело. Собака! Брось труп! Должны непременно закрыть эту шкатулку. Молодец, хороший пес. Собака, Иди сюда, малыш, пока это воплощение сатаны тебя не сожрало. Побудь пока здесь, пока я не починю твою клетку. Пойду похороню тело. В небрачного периода, одиночки-хомяки, своих сородичей избегают. И, встретившись случайно в одном месте, незамедлительно друг друга, уничтожают. А вы какого хрена еще тут? И ради бога, извращенцы! Маски поснимайте! Так масочный режим! Ладно, хорошо! Сидите, только не мешайте! Ну отойди от рыбы, мохнотая падла! Не заставляй меня применять силу! Исчати ада! Когда земноводные выбрались на сушу, рыба почему-то не хотела. А сейчас начала эволюционировать, но совсем немножко не успела. Рыбку неправильно хоронить в земле. Ее нужно похоронить в ее естественной среде. Моя мораль пробила дно и полетела дальше вниз. Когда я думал уже все, Собака приготовила сюрприз! Его два раза машина сбивала! Все думали, что он бессмертный, как Кощей! А тут непонятно каким образом! Этот пес подавился связкой ключей! Ты оживаешь. Что это за хуйня? <misunder> Здрасте. От увиденного во дворе сосед немножко обослся. Я тоже навалял чуть-чуть в штаны! Но я вообще-то режиссера нашего боялся! Не с места, больной ублюдок! Лопату на землю! И лазерный меч тоже. Полиции пришлось мне долго объяснять, кто я такой и что мне нужно было закопать. И тут внезапно, как у Кинга в его известнейшем романе... Остал из мертвых Фредди, лежащий почти в яме. Под взгляды охреневших полицейских и мои невразумительные крики... Ожил а мохнатый дурачок! Как святой Лазарь из моей любимой книги. Никто так и не понял, что с ним вообще произошло. Возможно, он был без сознания. Хорошо, что я не смог зарыть тогда его. Утром вернулась Энн. Ей звонили из полиции. Позднее она угорала над видео с камер наблюдения. Ты оживаешь. Встретив меня, она не могла понять, как Джинджер могла вытворить такое с моим лицом. И тут внезапно. О, а вот и Джинджер. Подожди, если этот джинджер, то кто тогда? Здравствуйте, можно мне прививки от столбняка бешенства и сатанизма, пожалуйста? Надеюсь вам понравилась история, большой палец нам поставьте, подпишитесь на канал до скорого! Гудбайте! Стоп, снято! Валера, молодец! Ты выступил феноменально! Отлично просто вышло! Ты талантище! реально! Так, все, блядь, загругляемся! Теперь отдохните хорошенько! Завтра жду вас в то же время! Для съемок клубнички из вращенки! Байки из хлеба от фальшивого Пушкина! Комментируйте видосик! Предлагайте ваши темы для следующих мультов. Этот ролик не получился бы таким забавным без помощи моих друзей с канала Киноплейс. Они делают смешные озвучки и суперские обзоры фильмов. Это вовсе не реклама. Это искренняя рекомендация. Зацените их творчество по ссылке. А мы встретимся в следующем мультфильме. С вами были Киноплейс и Фальшивый Пушкин. Прививки не помогли!